Здравствуйте. Здравствуйте. Как у вас дела? Война идет. А вы откуда будете? Что у вас война идет? Украина. А у вас войну объявляли, что ли? А что у нас идет? Нет, я просто спрашиваю. Вот, у вас война объявили? Мы. Какая разница? Война идет у нас с русскими. А вы откуда? Россия? Да, да, Россия. А можете... Откуда именно? Я из Москвы. Москва? Но я из Западной Украины и область. области. А почему вы 8 лет между собой воевали? Гражданская война была у вас. У нас гражданская война была? Конечно. Между собой воевали вы. Восемь лет воевали между собой. Никто ничего не говорил в это время. Никто ничего не говорил. Вы только час начали что-то говорить. Да. Что у вас в головах этих русских? Я не могу понять. Почему у нас не было войны в 12-13 году? Пока вы здесь не появились, ничего у нас нет. было. С с Донецкой говорят. как вы не могу. Украинцы с говорят,